Армянские хакеры атаковали СМИ Кыргызстана, опубликовавшие на русском языке исследования Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана. Об этом сообщил президент Союза азербайджанцев мира и других тюркоязычных народов и Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрат Мамедов. Как передает ДАС со ссылкой на Азертадж, Нусрат Мамедов играет важную роль в распространении реалий Азербайджана в государствах Средней Азии и помогает публикации фундаментальных исследований ученых Института истории, разоблачающих армянских фальсификаторов на сайтах turktaday.info и назарнес.орг Кыргызстана. На этих сайтах опубликованы следующие статьи ученых Института, а именно «Переселение армян из Каджарского Ирана на земли Северного Азербайджана. Лженаука фальсификаторов или история по-армянски. Переселение армян из Османской империи на земли Северного Азербайджана. На каких условиях Ириван и прилегающие азербайджанские земли были переданы армянам». Армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова. Реальная история и вымысел о Великой Армении. Статьи азербайджанских ученых, основанные на архивных документах, вызвали серьезное беспокойство у армянских националистов. Поэтому армянские хакеры несколько раз атаковали и выводили из строя СМИ Кыргызстана. В настоящее время в результате усилий Нусрата Мамедова эти сайты восстановлены и запущены заново. Отметим, что Фонд поддержки политики тюркоязычных стран в столице Кыргызстана, городе Бишкеке, на русском языке, издал такие фундаментальные исследования ученых Института истории НАНО, как исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле и Азербайджан в xviii 19 веках.